Привет, привет, наши дорогие зрители! Сегодня мы с вами будем кулинарничать. С вами Лилия Донскова, а за камерой Михаил. И сегодня мы будем делать с вами кексы, которые обычно творожные кексы, которые обычно мы делаем на Пасху вместо куличей, потому что для куличей нужно ставить тесто, чтобы оно подходило туда-сюда, а здесь все очень просто. Мы замешиваем тесто сразу в духовку. Кстати, включу духовку духовку мы выставляем на 170 градусов и по времени сейчас поставлю побольше а вообще запекать всего 35 минут не так уж и долго вот пусть греется запустили потом время отрегулируем ну что поехали замешивать так ну что у нас получится 7 порций кексиков или даже 6 6 но больших я беру пачку вот такого творога я беру мягкий творог если у вас будет творог крупинками то его лучше протереть через дуршлаг чтобы масса была мягенькая и однородная далее к творогу мы добавляем сахар сахара нам нужно 180 грамм ага, отлично следующий шаг мы к сахару добавляем соль яйца Соль, яйца, соль по вкусу, немножечко, щепоточку соли. Два яйца, два яйца, сметану, сметану у нас 50 грамм всего лишь навсего. Я беру сметанку. И ложечкой сейчас все добавим. Смотрите, сбрасываем. Ну все, практически готово. Тем более у меня творога чуть-чуть поменьше, чем по рецепту, но я думаю, это ничего страшного. И следующий шаг. Нам нужен разрыхлитель, а разрыхлителя нам буквально одну чайную ложку без горки. Вот такой вот у меня разрыхлитель. Каждый день. Мы их разные покупаем ну, вот сейчас будет вот такой вот чайная ложка без горки добавили и сейчас нам нужно будет с вами все это тщательно перемешать весы нам в принципе уже пока не нужны мы ими потом воспользуемся когда будем добавлять муку Так, и следующий шаг, мы теперь добавляем муку, а муки нам нужно будет 160 грамм, так, возвращаем весы, так, и пока мы делаем замес с мукой, я поставлю 20 грамм масла на разморозку в микроволновку. Так, и сейчас я выливаю топленое, растопленное масло и что самое главное сюда нужно будет добавить совсем немножечко изюма у нас же все таки пасхи заготовка идет поэтому я беру досочку но изюм я чуть-чуть измельчаю, потому что он достаточно крупный. Так, изюм уже на месте. И я хочу добавить совсем чуть-чуть, совсем капельку корицы. Я люблю выпечки немного корицы, чтобы чувствовалось. И просто просится-просится немножечко ванилина. Согласна? Ванилина много класть нельзя, иначе он может дать какую-то даже горчинку нашему вкусному блюду. Поэтому, прям чуть-чуть для запаха, совсем капельку. Вот я положила да, на кончике можно сказать ножа и делаю оставшиеся замес то есть перемешиваю изюм масло корицу ванилин Итак, формочки я смазала маслицем специальной кисточкой очень удобно и сейчас нам осталось разложить эту массу по формочкам а так как у меня их всего шесть я буду делить на 6 частей эту массу чтобы были примерно одного размера вот такие вот кулички они очень здорово поднимутся потом поэтому пока понемножку раскладываю Вот так, в результате у меня получилось 6 формочек наполнены. и сейчас я их отправляю в духовку буквально на 30-35 минут. Смотрите, время, сколько должны провести ваши кексики в духовке, зависит от размера. Если вы возьмете маленькие формочки, то, соответственно, времени нужно будет чуть-чуть меньше. Ну что, поехали в духовку? 35 минут пролетели, очень быстро. Сейчас проверим, готовы ли наши кексики. Так, аккуратно. Вот так мы их подвиваем. Я бы хотела, чтобы они были более поджаристые, но в принципе пропеклись. Но я добавлю еще некоторое время, буквально 5 минуточек, чтобы стали они более румяные. Все, выключаем. Открываем Миш аккуратно на телефон, а то горячий воздух. Вот, теперь они такие румяшечки, как колобочки, смотрите. Вот, это то, что мы должны были получить. Я их аккуратненько переставляю сюда. Сюда, чтобы они не сохли, лучше их убирать. Так вот такие красавочки получается на самом деле рецепт очень простой ингредиентов совсем немного и обычно такие ингредиенты очень легко собрать и зачастую они у нас бывают всегда дома ну что скоро остынут и мы попробуем но я знаю что это очень-очень вкусно так что берите рецепт и делайте себе такие маленькие приятные удовольствия всем желаю приятного аппетита пока пока